Прощаюсь ко всем, кто сейчас занимается сексом. Не благодарить. Красавица,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 Слышите, слышите, слышите, слышите, Это просто божественно. Обожаю свой голос. Недавно попросил своих подписчиков посоветовать мне что-нибудь почитать. Посоветовали. Я в восторге. Читаю на одном дыхании. Осталось еще 900 комментариев. Вот я уверена, что письменность изобрели именно мужчины, потому что ни одна уважающая себя девушка первой не напишет.